Всем здравствуйте, с вами Фир, в данном видеоролике будем играть в игру в Лейсон 2, за мод аддон плюс, в этом видеоролике мы не будем ничего проходить, я просто сегодня объясню, как можно прокачать свою страну в экономическом плане, только в экономическом плане, не военным, не расширение каких-то вещей, короче... Это видеоролик я сделал из-за того, что один человек попросил меня как можно развивать экономику или вообще как можно развивать страну в экономическом плане. Может быть это для одного и человека. Я на примере Казахстана буду все делать, потому что в экономическом плане он очень сосет, но по земле очень хорош. Поэтому Но это принимается для всех стран, во всём можно да, и Кыргызстан сделать. Я вообще считаю, что развивать маленькие вот такие страны очень легко в экономическом плане, чем вот такие большие страны. Что мы делаем? Первое, это когда мы заходим, если вы хотите не с кем воевать, а чисто экономически развивать страну, первое, я советую с семьей дружить. Политика здесь очень важна. Политическое улучшение отношений со своими соседями это вам поможет, плюс тем, что э, маловероятно вам кто-то вообще объявит войну и вам мозг, у вас будет, вам повезет тем, что вы спокойно будете расширяться и территории. вот. Что мы делаем? Первое, нам дает очку технологии, уровень технологии. все развиваем рост населения, потому что рост населения это тоже экономически влияет. Для того, что мы сейчас не хотим исследование делать, но исследование это важно по факту, чтобы будем что-то делать. Лучше на экономику не выкладывать все потихоньку вот три очка все А остальное в исследовании Содержание армии не об, э, необходимость не имеет. Э, ц, цена цена колонизации не имеет, потому что мы играем за 2018 году и здесь у всех есть свои земли да Поэтому. Развивайте ферму. Обязательно. Ферма расширяет вас территорию. Ну, как вас в территории раз, развивает вас экономику. Что еще есть? Налоги увеличивайте. В первый раз это у вас необходимо есть. Экономику. Идется на потому Потом у нас еще экономическая прокачать. И население тоже. Очки типа дипломатии тратьте. Это очень необходимо для вас. Для вас страны и в экономическом и.. Политическому нарушению. еще второе. Никогда ни с кем вы какие-то альянсы не ходите. Потому что когда вы ходите в какие-то альянсы, когда, например, в Узбекистане и Казахстане, да, в альянсе, и Узбекистан объявляет войну, ну, наверное, Туркестану, но вы не хотите ни с кем воевать. Вы отказываете Узбекистану, окей, он принимает. Но если вы несколько раз будете сказать Узбекистану, Узбекистан Узбекистану, наверное, вам самому объявят войну, потому что вы не выгоднее военной альянсе. Поэтому никогда не соверш... ну, не делать военной альянс. Но если у вас, значит, захватить и захватить весь мир, тогда делать это вам выгодно будет. Вот, видите? Сейчас с вами очень хорошие отношения. Мы просто, можно посмотреть на Казахстан. Оно было в 42-м, сейчас в 39-м, в 38-м были, но сейчас попадем опять ну, Видите? Мы сейчас ничего не делали, экономически прокатили нас страну. На 6 тысяч. Еще, плюс 6 тысяч. Вот, мы можем сменить типа, правительство. Выбирайте либералитическое. Подтверждайте. Вот, доход вырос. Доход вырос, доход вырастает. И, и еще экономически вырос, на... вы почти 33, ну, 30%, 30 выкладываетесь. А, налогу, вы, к сожалению, вы будете к минусу отправлять. Но это и как-то плевать. но вот вы начинаете тратить меньше и меньше денег. Смотрите на региона, Смотрите на доходную часть. В вот доходной часть сейчас столица. И еще ближе столица вам приносит больше дохода. Шумкент приносит вам больше дохода, поэтому не забывайте экономически их тоже поддерживать. Ну, вот такие вещи отправлять. Улучшать библиотеку. Технологии, очков технологий тоже прокачиваете, потому что вам это необходимо будет. Но это не обязательно. Обходимость в том, чтобы очки технологии увеличивать, вам не имеет никакого смысла тем, что... Если вы, конечно, ни с кем не хотите воевать. Вы, сейчас, вы, сейчас, 58, мы за 156 ход вы заняли 35 место... Мы заняли 35 место за 164 ходов. Мы почти ничего не делали. Мы даже ни с кем не воевали. Мы экономически просто развивались. У нас 60 тысяч экономиков. Вот тысячу Вот поэтому я советую вам экономически прокачиваться в первом уровне. Ну это всегда так будет. Например, если вы за Кыргызстан будете, экономически у вас все будет быстрее расти, потому что регионы мало и вы будете уделять Всем, ну, всем у вас время Хоть на Развитие городов А если вы играете за Армению Вам вообще легче будет Ну и все, вот так я, я думаю Вам объяснил, как можно развивать экономически Свою страну без объявления в войну. Спасибо за внимание Ставьте лайки, и подписывайтесь на канал С вами был Фира, всем до свидания Ай, блять, это занято